Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и работа в Польше шокирующие условия проживания, так называется это видео, потому что в нем я расскажу и покажу вам условия проживания на работах, которые предоставляет мое агентство по трудоустройству, условия проживания, от которых я был шокирован. Когда недавно увидел их, потому что с моим партнером он нашел именно жилье, конкретно в Белостоке, в городе Тыхы Польском. Ну и в Белостоке мы пошли поснимать там, и я был шокирован. Шокирован почему? Потому что эти условия проживания в раза два, то и в три лучше тех условий, где я сам живу. Я был шокирован, конечно же, в хорошем смысле этого слова, потому что это именно то, к чему стремится наше агентство. А наше агентство стремится к тому, чтобы предоставить людям все самое лучшее. Чтобы репутация наша шла в гору стремительными темпами. Чтобы люди э, все больше и больше советовали нас своим друзьям и знакомым. Друзья, уже на следующей неделе вы увидите... Видео, скорее всего, на следующей неделе Будет видео с интервью То есть там я буду брать отзывы Об этой работе, которую вам сегодня Представлю, об условиях Проживания, которые мы предоставляем Отзывы у людей, которые на нас Уже отработали какое-то время Сейчас 7 человек работают на данном предприятии Это производство Пищевого полиэцелена Есть у них филиал в городе Белосток И в городе Тых Белосток находится, для тех, кто не в курсе Хочу сказать, что в 50 км от белорусской границы, а Тыхи в 20 километрах от э, города Катовицы. Ну, это разные части Польши, в общем-то. Кто не в курсе, посмотрите по Google картах Суть в том, что это одно и то же предприятие с одинаковыми условиями и с очень и очень хорошими условиями проживания, которые мы э, предоставляем. Об условиях труда на этом предприятии уже есть видеоролики на моем канале. Тем не менее, пару вставок оттуда будет и сегодня. Но в первую очередь сегодня хочу показать вам условия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 Сразу хочу сказать, что номер моего телефона актуальный, уже появился в нижней части вашего экрана. Сейчас один этот мой номер актуальный, раньше было три, два остальных теперь номера не мои. Контактируйте теперь со мной по этому номеру. Если же вы вдруг смотрите этот видеоролик, например, через пару лет, то в любом случае все актуальные номера, как и вакансии актуальные, вы найдете, пройдя по ссылочке, по аннотации, точнее сказать, которая уже появилась прямо вот здесь, в верхнем левом от меня, углу вашего экрана Проходите, ознакомьтесь с вакансиями в Польше от лучших агентств, и конкретно от нашего агентства, ну и от прямых работодателей также, там полное описание будут. Ну и там конкретно будут мои актуальные номера, которые актуальны именно на данный момент, друзья. Ну а я начинаю. Условия проживания от агентства по трудоустройству PROXWORK в Польше. И, собственно, вы будете на своих экранах сейчас видеть эти самые условия, но ну, а за кадрами я буду засчитывать вам описание одной из вакансий, которые мы предоставляем людям, приезжающим к нам на заработки. Поэтому внимание на экраны. Я начну с Белостока. Собственно, я сказал, эта вакансия, которую сейчас буду вам зачитывать, она актуальна как в Белостоке, так и в городе тыхой Сейчас на ваших экранах будут условия проживания из города Белосток. Итак. Бесплатная вакансия в Польшу от Pro Work. Хорошая работа в Белостоке. Работа на производстве пищевого полиэтилена. Требуются помощники, оператора экструдера, принтера, резака, ламинатора. Работа в чистоте на автоматизированном предприятии. Берем людей без знания польского языка и опыта работы в данной сфере с дальнейшим обучением. Место работы город Белосток и город Тыхи, Польша. Пол мужчины сейчас требуется возраст от 20 до 50 лет. Количество человек требуется на данный момент. В Белосток нужно еще несколько человек. И сейчас в Белосток берем внимание только людей, либо с картами поляка, либо с визами открытыми уже рабочими эм, сроком не менее 4 месяцев. Ну а в Тыхи берем людей опять же внимание как по визам, так естественно по картам поляка, но и по биометрическим паспортам минимум на 3 месяца в город и также на эту работу будем брать людей. В Тыхе нужно сейчас 10 человек. Итак, зарплата. 11 злотых в час чистыми за первый месяц работы. Первый месяц это испытательный как бы срок, поэтому зарплата по минимальной ставке, но со второго месяца уже гарантированно выходите на 12 злотых чистыми, если, конечно же, все нормально будете работать и справляться со своими обязанностями, в которые входит к слову, в основном нажимать на кнопки и управлять специальными машинами по производству пищевого полиэтилена, которое вы сейчас можете видеть на своих экранах. Вот в таких условиях труда, к слову, вы будете работать, если приедете на данную вакансию. Ну а перспектива на этой работе такова, что будет дальнейшее повышение вашей зарплаты до 15 злотых чистыми в час по мере повышения вашей квалификации. То есть здесь вас полностью обучат этой специальности, специальности машинист, экструдера специалисты с опытом работы в данной сфере уже со второго месяца будут получать 15 злотых в час чистыми в месяц можно зарабатывать от половиной вплоть до 5 тысяч злотых чистыми в зависимости от вашей ставки и количества отработанных часов а перерабатывать можно без проблем до 12 часов, но минимум естественно нужно будет работать 8. Проживание доест. 350 злотых в месяц за жилье вычитывается с зарплаты Проживание рядом с рабочим местом от 2 до 4 человек в комнате условия хорошие, как можете видеть, на мой взгляд, во всяком случае. Дополнительно, на работе есть кухня, холодильник, микроволновая печь, чайник, кофемашина и так далее. Питание за свой счет. Рабочее время. Как я уже сказал, при желании можно работать 8 часов, ну и вплоть до 12, переработки по желанию. Можно работать и в субботы по желанию также. Ну и работа, соответственно, как я и говорил, физически не тяжелая. Три смены здесь, 6.00 до 14.00, 14.00 до 22.00, с 22.00 до 6.00. Друзья, желающим всем абсолютно бесплатно изготавливаем как карты по быту, так и воеводские разрешения на работу. Ну, и вот сейчас на ваших экранах, собственно, условия проживания с города Тыхи, также на идентичной вакансии от того же предприятия. Ну, условия проживания, возможно, здесь слегка более худшие, чем первые. Ну, наверное, так может показаться, в первую очередь, из-за того, что здесь уже живут люди, то есть не все так гладко сложено, как в первом случае. Ну, и здесь в некоторых местах, как можете видеть, есть и двухъярусная кровать, и в любом случае максимум от двух до четырех человек в комнате у нас живет и, на мой взгляд, Тут тоже условия проживания весьма-весьма себе неплохие. Но если говорить об условиях проживания в городе Белосток, то еще раз напомню, меня они даже шокировали. Э, и советую вам посмотреть видео, аннотация, на которое появилась, опять же, уже в верхнем левом от меня углу вашего экрана. Там я показываю свои условия проживания э, в квартире, в которую я заехал год назад, уже даже больше. Э, ну, и, собственно, сейчас еще в ней живу. И можете сравнить, в каких условиях живу я. то есть непосредственно владелец агентства по трудоустройству которое предоставляет вам эти работы и в каких условиях сравните вот с условиями проживания в Белостоке в каких условиях будете жить вы если приедете на эту работу плюс естественно по моему достойнейшие вакансии в плане зарплат в плане условий труда также Но ну, а сейчас хочу еще раз сказать о некоторых плюсах на мой взгляд очень серьезных сотрудничества именно с нами с агентством ProExWork плюс номер один то что у нас один один из наших самых главных принципов заключается в том, чтобы люди получали на предприятиях, которые мы предоставляем, на работах, которые мы предоставляем в Польше, не меньше, чем на этих же работах получают поляки. Это один из главных принципов, который в абсолютной мере соблюден на данной работе также. И более вам скажу, когда вы уже будете получать 15 злотых чистыми в час... То вы будете получать больше, чем там же получают поляки, потому что руководство на этих предприятиях хочет полностью поменять персонал поляков на персонал приезжих людей, которых мы найдем им с Украины, с Беларуси, с России и так далее. И ставка будет даже выше, то есть 15 это уже выше, чем там получают поляки, не верите, приезжайте и сами в этом убедитесь. То есть, друзья, это первый плюс, второй плюс. То, что мы, в первую очередь, заботимся о своей репутации, чего, к сожалению, не скажешь о большинстве современных агентств по трудоустройству в Польше. То есть, заработки для нас на втором плане. Чтобы там не писали сейчас хейтеры, не подумали, собственно, мне это не важно, потому что время все покажет. Для нас деньги это не главная цель, это всего лишь инструмент достижения цели. А главная цель это оставить наследие и след в истории. С самой положительной стороны, чем мы сейчас и занимаемся. След в истории в том плане, чтобы создать империю, империю по трудоустройству. И агентство Projects это фундамент, который мы заложили и будем развивать, нарабатывая положительную репутацию любыми путями. Нарабатывание такой репутации будет заключаться в предоставлении лучших условий проживания людям, лучших вакансий и вообще лучших условий трудоустройства да, пускай у нас не будет так много вакансий, как у других агентств, потому что многие берут и рыбу, и мясо, работу на рыбзаводах, на мясокомбинатах, различные, там, не знаю, стройки, где надо траншеи копать и так далее. По 20 часов в сутки селят людей в подвалах, чтобы только меньше заплатить за жилье, и как можно больше денег сорвать самим. Потом устраивают людей на таких условиях, что люди будут получать гроши меньше гораздо, чем получают поляки на этих же предприятиях и так далее. Мы же, напротив, будем делать все с точностью наоборот, если учесть все вышеперечисленное. То есть, как я сказал, лучшие условия труда, лучшие условия проживания, в некоторых случаях даже лучшие, чем мы сами живем, как ни странно. Достойнейшие зарплаты, точно не меньше, чем у поляков на этих же предприятиях. Ну и, конечно же, вакансии. Вакансии как можно более лучшие, которые только могут быть вообще, если брать работы физические, черновые работы, так сказать. Если хотите элитные вакансии из раздела черновых работ, можно так это даже назвать. Ну и, конечно же, третий плюс сотрудничества с нами заключается в том, что сейчас, друзья, вы на своих экранах видите непосредственно вашего работодателя, если речь идет о лизинге, то есть я являюсь владельцем агентства по трудоустройству, ProExWork. И если вы трудоустраиваетесь на нас, просто есть два вида сотрудничества агентства с работодателем. Это лизинг, то есть вы работаете на нас и приходите к работодателю, просто выполняете работу. Но по сути мы ваш работодатель. Вы приходите на завод, с которым уже мы сотрудничаем, чтобы выполнить работу. Мы вас трудоустраиваем, занимаемся оформлением ваших договоров, страховкой и всем остальным сопутствующим. Что может быть только в трудоустройстве, то есть вы непосредственно на нас трудоустроены. И это своего рода уникальная вещь и уникальная, не знаю, уникальный фактор, если хотите, который сейчас присутствует на моем канале. Такого на ютубе больше нигде нету, потому что непосредственно ваш работодатель будет контактировать с вами напрямую. Вы меня видите на камеру, стримы регулярно проходят на моем канале, где вы можете онлайн задавать любые вопросы, я буду на них отвечать и так далее. То есть обратная связь построена как нельзя более лучше непосредственно с вашим работодателем. Есть также второй вид сотрудничества агентства и непосредственно уже человека, который является там, владельцем завода, либо стройки, либо там, магазина, где вы будете работать. Это оплата одноразовая. В общем, это все уже отдельная тема для видеоролика. И были видеоролики похожие об этом уже на моем канале, об можете найти без труда и посмотреть. Суть такая. Для нас главная наша репутация, они как можно больше быстрее сорвать денег, потому что если будет наработана хорошая репутация, со временем придут и деньги, это ясное дело. К сожалению, большинство польских агентств этого не понимают. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы с этого видеоролика и поделитесь этим видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в работе в Польше. Ну и, собственно, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного, напомню, мои номера, э, мой номер, вернее, скоро еще у меня второй будет номер, пока один, он появлялся уже в начале этого видеоролика, в нижней части вашего экрана также он есть и в описании к этому видео, в описаниях также вы найдете ссылки на мои ресурсы, на мой телеграм-канал, на мой сайт antonbluk.ru, проходите э, на телеграм-канал и подписывайтесь сюда, чтобы получать рассылки. Ссылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме на сайте вы также найдете и вакансии, сможете отправить мне резюме, ну и сможете заказать консультацию от меня по скайпу, очень советую, если вы ни разу не были в Польше, то она будет для вас на вес золота. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции и новые видеоролики на моем канале. Впереди нас ждет еще куча всего крутого и интересного. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!